С нами Трэвис Каланникс, основатель и президент Uber Technologies, сервиса такси, основанного в 2010 году и сейчас работающего в 65 странах. Журнал Wired назвал Uber единорогом в сфере перевозок и логистики. Многие частные инвесторы считают Uber более ценным, чем Ford Motor или FedEx. Капитализация Uber — 62,5 миллиарда долларов. В последние годы Uber также начала работу в сфере доставки еды и товаров и открыла компании по каршерингу Uber Pool и Uber по в отношении компании идет судебное разбирательство по поводу классификации водителей как подрядчиков, а не наемных сотрудников. Компания находится в условиях жесткой конкуренции, а также в противостоянии с некоторыми из своих водителей, которые высказали возражения в отношении недавнего снижения цен в крупных городах. Я рад впервые приветствовать Трэвиса за этим столом. Добро пожаловать. Смотрите, это журнал Fast Company Innovation by Design за 2015 год. Годовой давности. Компания оценивается в 50 миллиардов долларов. У нее легион врагов. Как президент Тревис скаланик планирует сохранить свой волшебный бизнес. Признайтесь, вам нравится Uber? Похоже, людям нравится Убер. В чем причина такой любви? Мы не представляли себе, насколько в действительности будет сложно запустить этот бизнес. Я думаю, многие люди привыкли ждать автобус или самостоятельно ездить на машине, либо привыкли к тому, что не могут поехать туда, куда им захочется. Может быть, они хотели бы поехать в ресторан, но не знают, как вернуться домой, если выпьют один-два бокала вина. Речь идет о безопасном и надежном сервисе такси, который доступен в течение пяти минут, независимо от того, в какой точке мира человек находится. Как вы запустили его? Мы с другим основателем находились в Париже и не могли поймать такси. Все, кто бывал в Париже поздним вечером, знают, что, скорее всего, назад в гостиницу придется возвращаться пешком, если вы турист, и идти пешком домой, если вы живете в Париже. Нам хотелось просто нажать кнопку и сесть в такси. Мой товарищ тогда так и сказал, я хочу просто нажать кнопку и сесть в такси. Я ответил, что это отличная идея и предложил реализовать ее. Мы вернулись в Сан-Франциско и начали работать. Вы ранее занимались разными бизнесами, у вас были и успехи, и неудачи. Да, конечно. Я занимался бизнесом, в общем, все время после окончания школы. Я испытал все возможные трудности и превратности работы в бизнесе. Я думаю, мой подход к неудачам такой. Надо найти способ идти дальше. Тогда неудача будет не так остро ощущаться. Конечно, неудача звучит как приговор, и люди часто так воспринимают неудачи. Но, как я понял, если продолжать идти вперед, отдавать работе все силы, в итоге можно достичь успеха. Закончите это предложение. Убер бы не появился, если, если, если бы не смартфоны. Смартфоны. Да, Угер бы не появился, если бы не существовали смартфоны, подключенные к интернету. Кто-то задал вопрос по поводу снижения тарифов. Это очень выгодно клиентам. При этом, возможно, не так выгодно водителям. Но если ответ на этот вопрос... Мы обнаружили, что если тарифы снижаются, сервис становится доступным для гораздо большего количества людей. Также можно заметить, что люди пользуются Uber в таких местах и в такое время суток, в которых ранее они бы этого не сделали. Это значит, что когда водитель высаживает клиента, он уже может получить новый заказ намного быстрее. Количество поездок, которые водитель может выполнить в течение часа, растет благодаря снижению цен. Например, здесь в Нью-Йорке четыре года назад водитель зарабатывал около 19 долларов в час. Заработок вырос до 32 долларов в час благодаря возросшей эффективности, при том, что мы снизили тарифы. Со снижением цен часовой заработок водителей растет. Многие или правительство пытались мешать вам вести бизнес. Практически в каждом городе уже существующий бизнес в той или иной степени пытается убедить руководство города делать то, что, по нашему мнению, неправильно, ограничивать конкуренцию. Мы только за конкуренцию. Мы стараемся привить принципы конкуренции в каждом городе. Но, как правило, уже присутствующие игроки выступают против конкуренции. Следующий вопрос, по поводу статуса водителей как наемных работников или как подрядчиков Сейчас они остаются частными подрядчиками? Да, это так Нужно начать с того, как работает статус независимого подрядчика Не только здесь в США, но и во всем мире Сейчас более 90% водителей такси в США являются независимыми подрядчиками при этом водители работают посменно. Во многих случаях смена длится 12 часов. Они получают льготы на медицинское обслуживание и тому подобное? Нет, они независимые подрядчики. Они работают по сменам и используют не принадлежащее им оборудование. Есть множество правил, которым они следуют на работе. В мире Uber а нет смен. Можно работать тогда, когда захочется, и заканчивать работу по желанию. Также водители пользуются своей машиной, так что это действительно собственный бизнес. Мы понимаем независимость, которой пользуются водители, работая с убером. Это достаточно ясно. И вообще, это скорее политическая дискуссия, когда общество удостоверяется в том, что работник находится в справедливых условиях. Это экономика шеринга Airbnb также является ее частью Что еще подвергается риску, становится более уязвимым или меняется из-за экономики шеринга я бы хотел думать об этом, по крайней мере, как о мире, в рамках которого существует Uber. Это экономика услуг по запросу. Как я уже сказал, вы нажимаете кнопку и получаете такси. Это то, что мы понимаем как потребители. Но с точки зрения работника, начало и окончание работы по нажатию кнопки, это гибкость в работе, я думаю, действительно является прорывом в том, что я называю экономикой услуг по запросу. Можно самому составлять график своей работы. Люди буквально контролируют свое время. В мире есть очень мало видов работы с таким свободным графиком. И если данные принципы работы можно будет масштабировать для миллионов людей, это действительно будет прорывом. Миллионы людей смогут работать по собственному графику, по своему выбору, и не работать, когда им не нужно. Нравится видео? Ставьте лайк и подписывайтесь на канал.